Дива-дивная, просто дива-дивная. Там далеко, не знаю, камера сможет взять или нет. Там ребята играют в баскетбол, летает снежок, солнышко выглянуло, просто невероятно. Надо же, 7 марта, воскресенье. О, машины едут, а я вчера еще удивлялась. Почему-то никто не едет после 22. Такая тишина. А у нас уже еще карантинный час. Вот, не карантинный час, а как это называется? Ну да. Э -э -э. В общем, не час карантинный, а комендантский час. Вот, вспоминала. Надо же. Солнце и снежинки летают. И это 7 марта просто восторг, даже настроение улучшилось. с утра вообще все было хмуро, а сейчас небо и облака. О, вижу двух ведущих людей, молодцы, вышли прогуляться по дорожке, весенний день, О, ворона, чайка, села чайка, беленькая головка. Сидит на фонаре. куда то еще полетела. Полетела, полетела. Человек полетел. Боже мой, приятно так смотреть. Солнышко исчезает, облака набегают. Ну, ребят, всем друзьям, всем, кто подписан на канал, приходите. Радуйтесь. Просто поправляйте настроение. Я уж... стою, смотрю о, спортсмен а снег усиливается смотрите, как летает не знаю, видно будет на камере или нет канал там далее у нас канал это не море, море чуть дальше там перепройти метров 700 возможно, да и ну, может быть, преувеличила может всего лишь 500 там дюны, все это дюны и будет Балтийское море Погода меняется на глаза. Нет, невероятно. Просто потрясающе невероятно. Стою и любуюсь. Это весна. Или как в стихах зима недаром злится. Прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонятся двора. Ребята, спортсмены, О, сколько я тут сегодня всего увидела! Просто замечательно, далеко, я смотрю, что и велосипедисты. Да, ну, в общем, жизнь-то идет, я тут приболела, сижу дома, зато я прекрасно наблюдаю, у меня такой замечательный наблюдательный пункт, этот мой пункт на пятом этаже. Жизнь. всегда надо радоваться всегда вот я даже домска когда велосипедисты подъедут ближе к дому причем на одном тротуаре и, и на другом едут ребятки кого-то рюкзачки а? молодцы просто молодцы какой там карантин ну, вечером комендантский час разворачивается разворачивается все, наблюдаю и вижу. О, вот собачница вышла. И да. У нее красная такая с капюшоном. И собака. Черненькая такая. Ну, молодцы, пошли гулять. Ну, что сказать? Что сказать про Сахалин? На острове чудесной погоды. У нас все замечательно.